Давление со стороны населения напряженность современной жизни могло вызвать рост склонности к жестокости. Городская среда является инкубатором для всех видов нежелательного поведения. Однако, хоть его зверства и вызывает у нас отвращение, фактически он может считать себя героем. Это часто встречается среди тех, кто использует популярное выражение голого. В его извращенном сознании он мог чувствовать, что боролся с системой. Это нередкость для подобных личностей и что вся судьба мира лежит и их ладони. В конце концов, у нашего пациента проявлены все симптомы, вызывающие параноидальное расстройство. Мы можем так и никогда не узнать, что же подтолкнуло на это, но хотя бы уверены, что у нас будет достаточно времени изучить его.